О, хорошо, синеет. Вот это шишак у О, тебя, да? О, не так не сильно. Шишак, да? Угу. Ага. Угу. И здесь вот. О, этот вообще, смотри как. Это кто? Привет, Чуракова, да называется? Да, привет, Чуракова. Наверное, на это как э, регалии, награды от имени. О, кадызы же. Вот так вот. Руки ну, я, ну, я, ну, ну, я не распутал. Ну, никогда не что вас избили. Руки я не распутал. Никогда. Я на честное слово работаю. Слава Богу. А, ты вы же на Да. здесь на батюшку похожу. И И стой? На батюшку. На батюшку? Ой, брата, Значит, мы это все оставляем, оставляем. Но в из вы должны забрать заявление? Если нет, значит, все, до суда. На Диму плюнула. Да, на Диму плюнула, ладно. Потому что я своим людям верю. Мастерами, Чуповцам, которые были у вас, я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. А что вы толкаете? А что ты материшься уже? Я никогда не поверю, что они вас Никогда. Если судья без мантик, то кто же ему поверит, что он судья только черная мантия является признаком судьи. Логично? Мне ко мне не надо подходить. Вот я, я на честное слово работаю. То я как бы отношения к вашему счету вообще не имею. И я приехал вам свет дать. Да, да, да, подключайте. Ну там все, они сейчас через автоматы, как положено, подключают. По идее, вот здесь вот все надо выдалбливать и вот эту фигню переделывать, правильно? Ну, что поделать. Жизнь такая. Самая популярная профессия электрик. Одни отключают, другие подключают. А дети страдают. Жизнь во тьме называется. Сколько раз тебя отключали? Семь, восемь. А, они день через день приходят, просто отключают. А почему? Тут написано 1000 рублей за подключение. Чтобы все это делалось более капитальным. Вот это детство, да? Какую страну мы построили? Прямо. Когда же покушать там можно наконец да, ну... Давно теплое или ехать? Три года? А вот <смех> это из-за чего <смех> произошло? Же, это взрыв был какой-то. Вот, вот оно, счастливое детство. Опа! Алло! Привет! Привет! Слушай, если ты хочешь наказать Тесюка, так называемого, ты можешь, ага. найти, ты можешь найти в интернете телефон доверия МВД Пахмала. Ага! Позвоните, сказать, что звонок был сделан в 13.50, а он приехал, ну, короче, через четыре с половиной часа. Угу. Во сколько он там, где-то? 16.20, что ли? 18.20 он приехал. Ну да, тогда же полседьмого, а я вызывала пол третьего, через 4 часа. Не, не, не, приехал. ты 13.50 вызывала. А, нет. А, да? Подожди, в 14.50, 14.50. А он же в 18.20 приехал. Ну вот, три с половиной часа. Четыре с половиной. Четыре с половиной а, часа. Четыре, ага. Я, может, неправильно называю, когда он приехал. Ну, короче, четыре с половиной часа прибавляю, и вот тогда он приехал. Слушай, что я на доверие сейчас позвоню и скажу. Вот такой стецюк, да, Виктор Владимирович. Виктор вот, ну. Воло, Володимирович. Угу. Вот. И все, и это. Требую рассмотреть жалобу, привлечь к дисциплинарной ответственности. Ответственных ну, лиц. Все. Так, а где то телефон доверия? Подожди, Антон, что-то я это... Телефон доверия МВД. Набираешь в гугле или в Яндексе, и это а, ну тебе все. сразу показывает. Ага, давай-ка попробуем. Мож давай. Можешь и по Сургуту, и по Хмаву позвонить. Двойной хорошо, заявку ладно. поставить. Вот, чтобы они в следующий, сал... раз, в следующий раз, в следующий культурнее общались, и быстрее приезжали. Все, хорошо, сейчас я сделаю, давай. Ага, давай. Здравствуйте, вы позвонили на телефон доверия, входящий в систему горячей линии, МВД России, которая предназначена для сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных, либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по иным вопросам, входящих в компетенцию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кантемансийскому автономному округу Югре, в частности, информацию, связанную с деятельностью подразделений Управления ГИБДД в МВД России по Пахмао-Югре вы можете получить по телефону 398-702. Информацию, связанную с деятельностью Управления по вопросам миграции по МВД России по ХМАО Югре, вы можете получить по телефону 8-800-301-22-23. Информацию о предоставлении государственной услуги по выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости, вы можете получить по телефону 398 829. Ожидайте. После звукового сигнала вам ответит сотрудник дежурной части МВД России Бахмал-Югре. Абонент временно недоступен. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Добрый вечер. Прошу перезвонить мне. Хотела бы оставить свое мнение о сотруднике полиции старшего лейтенанта даже, полиции, о правонарушении. Да, Кристина. Антон. Ась. Слушай, мне тут Чураков позвонил сам лично. А мы тебя сейчас, говорит, типа, мол, подключаем, ага. а, и ты забираешь заявление. Так, а ты в следующий раз с ним не разговаривай. Скажи, чтобы директор Русин напрямую позвонил, потому что у него есть только это. Он имеет право действовать от имени юридического лица. Я же, я же тебе пояснял, что Чураков – это учредитель. Ага. Угу. Он вообще… Ну, хотя бы мне свет включить, а потом дальше будем смотреть, что они будут делать. Ну, добро-добро. Ага, слушаю вас, говорите. Ну, включили все записывающие устройства. А, да зачем, они мне не нужны, я просто на работе. Татьяна смотрите, какая картина. Вот, значит, вы заявление написали на наших мастеров, что они вас там побили с побои. Ага. То есть, вот, или мы дальше продолжаем эту всю разборку до суда, или, значит, мы вас сейчас подключаем, вы после 8 марта приходите, соглашение еще раз подписываете. На, так, я же написала на, соглашение, уже 1 марта. На рассрочку, но вам же не подписали, вы написали. Ну, в течение 10 стать... дней, да, мне сказали, ждите ну. ответа. Ну вот, в общем, вот. Или, значит, мы это все оставляем, оставляем, но одно из условий вы должны забрать заявление. Если нет, значит, все до суда. Потому что я своим людям верю. Мастерами, ЧОПовцам, которые были у вас, я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. А вы? Я мастер Анастасия Анатольевна. А фамилия? Яничкина. Благодарствую. Можно я с вами? Давайте. До свидания. А как вам новые лифты? До свидания. очень, а? очень хорошо. А мне толкаете? Дайте уехать. В смысле? Мы, а поехали? я, может, тоже хочу поехать? Ну, а что раз... мне толкаете? Вот. Ну, ну, куда Уже? еще? Я тоже хочу поехать. До свидания, В смысле, до свидания. Прямо. Я отойдите, тоже хочу поехать. Антон Николаевич, отойдите! Ну, отойдите. А, а почему я должен отходить? Я тоже хочу поехать. Ну, ну на, на этих выйти. Почему вы мне толкаете? -то? Какое-то интересное.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 Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю Основания. Я в последний раз. Основа... Основания. Основания, да. Основания такие, что я запрещаю он... Я на честное слово работаю. Покиньте, пожалуйста. Основания. Основания. Основания. Покиньте кабинет. Основания. А за... Здесь рабочее место, вы мешаете Мы работать. пришли подать заявление. До свидания. Заявление подает. Человек подает заявление, житель этого я дома. Я никогда не что они вас до свидания до, ручного... сюда, до свидания, до свидания, а до, свидания. до свидания, не колкайте, до свидания, а не колкайте, до свидания, не колкайте, до свидания, не толкайтесь. до свидания, уходите, не пожалуйста, не, не мешайте работать. Сейчас уйду, не мешайте не работать, говорю. вам. Что непонятное, я сказал. Алексей Александрович, я руки вот видно, видите? Я на честное слово работаю. Зачем вы руки распускаете? там, пожалуйста? Я ушел смотреть, видите? А мы видели, его на видео есть. Руки я не распускал. Я никогда не поверю, что они вас Никогда. Руки Никогда. я не распутял. Никогда. Ну, во-первых, не Чоповцы меня были, а некая Зафарова-Севда. Ну, я не знаю, они Чоповцы у нас, вот встретили у нас есть. Не, ну я понимаю, что у вас договор так. есть просто, видите, вот получается, приходят отключать и тут же наносят по, это, побои. Почему? Я просто лишь вышла поинтересоваться, на каком основании вы меня отключаете. Ну, вам же дали предупреждение. Ничего мне совершенно не давали. Ну, понимаете, как сегодня, сегодня, когда там три человека были, трех человеком, которые. Вы, вы вышли, они на вас бросились спить, что ли? Ну, что за глупости? Нет, Нет, просто я стояла и меня нанесла по некая севда. Да, такого, знаете как? Так, в общем, вы услышали меня? Да, да, да, услышала. Когда мне к вам подойти говорите? Мне ко мне не надо подходить. Вот я, я на честное слово работаю. Если вы говорите да. То я сейчас даю команду, вас включают на электроэнергии. Если нет, то мы разбираемся до суда. Подключайте. Все, спасибо. Пожалуйста. Алло? Я еще извиняюсь, раз там кто-то дома есть, потому что сейчас подключат, они постучат, чтобы мало ли что там у вас на нагревательных приборах. А, нет, нет, нет, нету ничего. Нет, то есть можно смело подключать. Да, да, да, подключайте. Ну там все, они час через автоматы, как положено, подключат. Угу. Мы с вами договорились. Если что-то непонятно, вы мне звоните на сотовый телефон. Это я ваш номер телефона, да? Да, это мой номер телефона. Я буду в отпуске, но я все равно отвечу. Хорошо, хорошо, все, спасибо все. большое. До свидания. До свидания. Ча, как тебе бесвет-то а, Нормально. Нормально? Да. Не надоели тебе эти дяди? Надоели. Надоели? Какое-то темное детство у вас получается. Mm -hmm. С учетом лифта. А что и в лифте темно? Дома темно, в лифте темно. Вот тут много, темно, еще маленький полностью. Вообще не было? Да. Я тут застревал как-то даже. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы только подключениями занимаетесь или отключениями тоже? Нет, я не отключаю. А работаете в ДЭЗе? А? Да. Да, воиностуж. То есть те, кто вас отключал, я на самом деле очень как бы тоже. Они сейчас отдыхают на выходных, поэтому вот сейчас вы их всегда пригласили, ну да. Они, честно говоря, вот, вот это вот. Я говорю, что здесь просто, вот, тут у вас не автомат, у вас подплыли, как бы, это не тот момент, когда людей отключают, а просто проводочек подкинул, и все, вот, прямо сейчас, ну, монтаж целый. Так, самое опасное, вот эти силовые кабеля, тут же 200 ампер, насколько я знаю, да? 220. 220 ампер? Не ампер, а вот. Нет, а ампер-то сколько? Сейчас ампер. Ну как причем, э, ампер-траж -то тоже имеет значение. Одно дело 220... Э, это, с... Ампер это величина, измерения сила тока. Сила тока. То есть... Одно дело 220 с двумя амперами э, тебя ударит, это будет минимальный удар. А другое дело 200, 200 ампер. А 200 ампер. 200 ампер. представляете сколько это вообще? Так вот кабель. то да, видите какой -то. толстый идет? Нет, это, 04, это магистральный кабель, от которого получается запитанная квартира. Mm. здесь идет 220, а именно 0,4 и по итогу здесь ампер намного меньше, то есть как бы 200 ампер это уже целая воровка тпн, то есть, как бы, которая. Но ну, а. здесь 0,4, 220. Ну Все. ясно, да. Ну, я Даже вот по сечению провода видно, и что... Сечение вот... провода это только для того, чтобы 25 квадратов, для того, чтобы вот он идет магистраль полностью с первого по девятый этаж, и от этой магистрали на каждом этаже запитаны по 4 квартиры по 4 Ну это квартиры. ясно, да. Значит... И поэтому сечение кабеля такое. Но если как бы сечение, это не говорит о том, что здесь 200 ампер, это здесь также 220. Просто здесь нагрузка на этом кабеле... Нет, вы говорите, большая. вы путаете, вы говорите про амперы, и тут же говорите про вольтаж 220, правильно? Напряжение и сила тока – это разные понятия. Я понимаю сила тока, ну, ну, конечно. А вы постоянно на 220 ссылаетесь. 220 а – это вольт. Я понимаю, сила тока, получается, чтобы вы понимали, это там, где значение намного больше, не 220. А Вы... больше тысячи. Нет, это я Потому все там знаю. Уже будет сила тока я... измеряться уже в амперах, и она будет там от 20. По Сейчас я поясню просто. У меня высшее образование есть, я понимаю, что это такое. Я вам еще к тому, что электрики, которые я видел несколько раз, которые это подключали ага. обратно, так вот они вот к этому кабелю очень осторожно относятся. Ну, конечно. Очень осторожно. Тонко. Потому что этот кабель намного опаснее, чем обычный кабель, тонкий. Этот кабель, по сути, как бы, ну, а, вот если межфазно... Ладно, я не понимаю вообще предмет разговора. Предмет, оговор... предмет, предмет, предмет разговора в том, что, э, во-первых, у вас допуск должен быть, правильно? У вас корочки есть допуск? Как ты думаешь, я, я работаю конкретно. А показать можете? На машина. все? На машине? В угоне нет. А вообще, с собой должен носить к в итоге. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там? Ой, сейчас я сидю. Ну, чё, позвонил Чураков. Здравствуйте. Позвонил Чураков, сказал, заберете заявление из полиции, тогда подключим обратно. Вам пора еще принести? Странно. Ну, желательно. Не, ну, не обязательно сейчас. Можем ну, потом выйти. Обязательно. Покажете. То есть вы сомневаетесь в моей конферентности? Не сомневаюсь, хочу удостовериться. Неожиданно. <связывается> Неожиданно? А что там, когда отсоединяли все автоматы, поубирали? А что А они а у вас были вообще автоматы? Все было были, были. У меня было три автомата. А. Вот как в 103-й квартире, да? Тихо, тихо. 6, руками 6, не 3. трогай. А, Сколько раз говорит? Я знаю, Если Ток не ударит, то это. есть <с вероятность, что кто-то другой может ударить. Как минимум электрик, чтобы обезопасить Да. А когда электрика удаляет током, то надо электрика быстренько ударить, чтобы он провода отлип. А? Так, я понимаю, что у вас все как-то... Тихо, тихо, не мешайте, да. Варианты. Пускай человек сделает ну, про... сходим... работу, а потом поговорим. Честно, очень некомфортно, когда сзади стоят. Так, я вам поставил, общем, 40, а где автомат, а вместо 16? Так, ну и по-хорошему получается, вот это все наша группа. Вот это непосредственно Плита. Плита который нужно, по-моему, делать. Отдельно. У вас другого автомата нету еще одного? Да, вообще, то есть, как бы, остальные автоматы, как бы, ну, это уже ваша собственность, так, чтобы вы понимали. Ну, так, а так, Я не имею вообще отношения к тому, что, что за история у вас приключилась. Нет, я понимаю, Есть а, вот да, мы, да. служба, которую вот приехали подключать. Я приезжаю, и на самом деле... То есть, вы, вы всю квартиру вешаете на сороковой автомат, правильно? Да я сделаю по-человече, как бы там не было. Сделаю, как бы, ну, 40. Сделайте, пожалуйста. Сделаю 25-й, там, поставлю, и все, ставлю, то есть, как бы, 25. Сколько там, автоматов там? у тебя стояло? Три. автомата было. Три провода жили. Вы ну, обращайтесь <свист> к тому, кто вас отсоединял и к ним претензии... Нет, ну мне сейчас, сейчас что, Чуракову позвонить? Снимать решение этого вопроса? Ну, я не знаю, то есть, как сколько... бы... Да-да-да, подключайте. Ну, там все, они сейчас через автоматы, как положено, подключат. Вы и... обмяточку хотите? Вы изначально зашли, как бы ну, на самом деле Мы... ну, очень некрасиво там, в плане, там начиная там, ну, там, за компетентностью сказать, ну, ну какие-то вопросы задавать. По итогу выходите отмечать. Как, а вы, как, как вас зовут? Меня зовут Олег, это первое, с чего нужно было начинать вообще разговор. Ну, да. Олег, вы Олег, сейчас слышим образование, но под, подошли ко мне так, как будто с претензий. Вот ну понимаете, что я как бы отношения к вашему счету вообще не имею. И я приехал вам свет дать, а по итогу на меня как бы. Ну, да нет, не в этом плане. Вы не подумаете. Вам... Тут бардак такой, в котором вообще не хочется Просто разбираться, разобраться. Мы пытаемся разобраться, к вам претензий никаких нету. Слава Богу. Я сделаю вам, я вам сделаю и пищу рогова. Икорочку вам покажу. Благодарствую. Просто хотелось бы восстановить именно так, как было. Было три автомата. вот, двадцать пять, шестнадцать. Там же три провода подходит, правильно? Сейчас будем разбираться. У нас есть номер электрика, который меня отключал. Скинь меня. Видите, что самое интересное? Вот корень, где вот сейчас придется работать, потому что очень затрудняет. Я знаю, знаю. Тут, кстати, есть, yeah. Может, yeah. Yeah. электрик есть, может рассказать. Электрик, по-моему, повсюду в электрике. Mm? Повсюду электрике. Ну, что поделать? Жизнь такая, самая популярная профессия электрик. Одни отключают, другие подключают. Нет еще а дети строй? Ну, а? Даже популярнее будет. Подожди, а дети страдают? Ну я не имею к этому отношения. Честно слово, у меня вот именно аварийная служба, где как бы весь наш, э, а -а -а. вся наша работа сосредоточена, что мы приезжаем и, то есть, на временную схему, ну как угодно, просто давай будем свет. А варинная служба кому относится, где с ДЗЖРом? Ну, мы уже все, мы, мы, мы были с ДЗом, получается, мы были внутри как бы, этой организации, люди нас вот соединили и вечеркикинули там. То есть как бы, мы уже подряд, а не так давно были Дезом. Теперь мы подрядная организация, оказывающая услуги ДЗом. И часто, конечно, мы ругаемся с управляющими компаниями, неважно, когда мы все их знаем, все эти РД уже вы все. Знаем этих уже людей, часто, допустим, вот есть районы, где ну, они вот так вот э, воздействуют на людей uh -huh. в вот. плане не оплачивают долгов, ну, отсоединяют людей. И в тот момент, когда приезжаем, и там вырезана прям схема так, что как бы, ну.. Да я видел, вы можете мне не рассказывать, я уже три года езжу по таким местам. Ну и вот сейчас именно та ситуация, когда вот что-то подобное я наблюдаю и у меня вот в этот момент столько, ну, злостикает и думаю, ну, тут, тут, тут, тут прям зачем так делать, и еще с вами там вот эта вся. Ну, я понимаю, да, неприятно. Но вы... И, керпий, ну, вы. Есть соответствие ампер, как бы, ну, понимали. Тут получается, тут кабель это так скажем, артерия, самая главная. И честно сказать, я не знаю, сколько ампер а, получается на бафазных. Я знаю, что по фазам напряжение 220. И от того, что сечение больше, это не означает, что это по сути кайфу. Мы Хотя могу мы ошибаться. После этого разговора я другом этот момент, что это не будет. Что... Ну, мне один из электриков сказал, что тут и 200 ампер, даже больше. И если прикоснуться неаккуратно к этому проводу... Прикоснуться прикосаться в одном случае... Ну, он сказал, что есть большая разница между тем, что прикоснуться к обычному проводу, вот который у вас в руках, да, и вот к этому. Он сказал, что угольков не соберут, если прикоснуться вот к этому проводу. 200, это у меня уже вообще для того, чтобы человеку хватило, пойти достаточно 0,5 ампер. ампер. Чтобы убить? Да. А uh, если 300 ампер, то это явно не в этом виде. Это там 600 ну, ну, соглас, пенни. Согласитесь, 21 достаточно, чтобы убить сколько человек. 21? Да. да. да это вообще хена. Да. Ну, ну вот. Я о том и говорю, что это намного опаснее. Не Нет, я к тому, что они сюда залазят, понимаете, и я сам видел, как у них руки трясутся, когда они отключают. Но у них еще просто электрики есть такие, у кого руки трясутся. Да, да, да. У да. особенно, <напросто> при... да. особенно, <напросто> при... да, особенно при отключении, когда их снимают на видео, у них начинают руки для... это дрожать, да. А? Нет? Вы да вы не торопитесь, что у вас руки-то дрожат? Еще не дай бог электричеством ударят. Много еще клиентов. Много клиентов? И вот мне аж это, самому страшно, что произойдет, если они друг не Я снимают. хочу еще по-другому сказать, что страх, по-моему, это нормально. И если тот из-за которого человек как бы, продолжает оставаться живым, если бы не было бы страха, то как бы, он давно бы, наверное, умер. Ну да. Чтобы как бы, нести самосохранение, все такое, и даже я там, там сегодня.. Ну, достаточно, а может быть, недостаточно опыта и в практике. Ну, что все так это, поприседали такие? Мы чудо, когда нас когда я в плитку включу, накормлю своих голодных деток. А, кстати, добро даешь, на что бы я их разместил в несовершеннолетнем утро? Ну, мы тут в лифте поговорили, как им это? Пожили, дети Кушать. Это жизнь, жизнь в тьме называется. Детство. <счёные> да, горячую пищу. Я Темный... не креп с маслом желает, как мы это делали 29 января 2021 года. Темное детство называется, да. <счёные> Работник ДСВЖР. Пришел <счёные> обратно <serious> подключать. <счёные> <?ools> ну, <счёные> нет, вот изначально должен yeah. выглядеть как бы подобающий соответственно. Ну да, если судья без черный мантик, то кто же ему поверит, что он судья-то? Только черная мантия является признаком судить. Логично? Вот здесь примерно так же. А удостоверение тоже, да, в машине? Все это есть, конечно, просто. Ну, как бы, выходной день, как бы, я мыл, ну, ладно, я мыл в в свою личную машину. Пришла заявка, думаю, сейчас привезу, провода и уеду. Ага. Так, народ, отойдите, пожалуйста. Я просто на да. вас, да? большое-большое, спасибо, и говорите. А, мне что это? Нет, нет, нет. Вы подключаете, Он отключал. Вот кто отключал? Как его зовут? Я Азис. Азиз. Азиз. Хусейнов Азиз даже. Мне его, естественно, фамилия его. Хусейнов Азиз? Азиз. Вот, привет ему передавайте, если вы видите. От имени общественности. Сколько раз тебя отключали отсюда? Я да. Я уже сбилась. Со счета? со счета. Ну, они за последний месяц. За последний месяц но, так, за февраль меня обрезали, наверное, раз семь, восемь. Семь, восемь? Они день через день приходят, просто отключают. А почему? Вы, у вас оплата была вообще? Да, конечно, я ежемесячно платила. с а чем связаны? Почему? Вот имеется задолженность, они давят Нужно на то, что я платила рядом? полностью задолженность. Хотя ежемесячные платежи, то есть. То есть какую-то ну, какую часть погашает. камень. есть это их не устраивает. Нет, не, не устраивает они, вот сказали мне, заплатите. Олег, если интересно, можешь в форму посмотреть. Вчера был пост. Ну я мне уже сказал, хозяйка, что. Угу. Это вчера было, да? Да. да. Так, так, так, так, так. Ну, видео вчерашнее, пост а пост вчерашнее. Да. Так, вот это получается питание. То есть, чтобы понимать, смотри 40 это в одной автомат, 40 конфет, а 25 это плитан. Вот они непосредственно uh -huh. прийду, а это свет. Uh -huh. То есть я прям полностью вам схему собираю. Ну вот об этом и шла речь. Сколько было автоматов, сколько и восстановлен. Ну это не я у вас. Нет, ну Олег, ты посмотри на бумагу. Тут написано 1000 рублей за подключение. А не будут у вас 1000 рублей? Как не будут? А Чирокова, ну все, распоряжение Черокова у вас чуть бесплатно. Как бесплатно? А Если бумаги я, я не беру эту тысячу, получается, я... Просто они просто беру. ее в расчетку. Да. уже они Да, они в расчетку, а вообще, у вас нету. А вообще, по идее, я должен был приехать сейчас с кассовым аппаратом и выложить мне заплатить, и эти деньги пошли бы в мою компанию. А они идут в Сейчас, вот я не знаю сейчас, как вот вы с новым вот я, допустим, от Черукова, чтобы вы понимали, я сюда ехал с распоряжению Черукова, что я тысячу рублей не беру с вас, а то что они в расчет, это они уже не, расчеты, не касается, расчеты. это там уже а -а -а. ну вот, а, а у нас есть ну, ведение. Черуков бы я сказал, меня нету тысячи рублей. Подожди, а у нас есть сведения, что они потом вот эту тысячу рублей включают в это в расчет? Может быть, я. Мы все равно я... посмотрим, мы им посмотрим. Это... Я не могу. Это это есть такие сведения на словах и плюс это написано в бумажке, вот, которая. Да? Полу. Ну, а Соответственно, нет, я к чему клоню? Mm -hmm. Соответственно, если мы оплачиваем услугу, тысячу рублей, да, то мы имеем право требовать, чтобы услуга была оказана качественно. А качественно, в нашем понимании, это восстановить так, как было. До, я понимаю вас до отключения. Я также сейчас понимаю, что у нас идет проект, что вот я сейчас тысячу не беру в расчет, в числе, что получается, когда мы 10 берем дней, что это еще и в расчетке 10 получается дают судей. А они там нет. Двойная оплата за них не делать. Может быть, это будет. Я, подожди, год назад заплатила 5 тысяч, потеряла чек. И представьте, 5 тысяч, я куда-то заплатила, непонятно куда. В они не вписаны, то есть, ходила тоже в ДЭС, ну, пыталась выяснить, у вас нет чека, до свидания, все. Что вы платили, то есть? А, то есть и так даже кидают? Да, да, как, да. Как в делают, да? Да, да, да. А потом, есть, когда, а как, так, подожди, когда права меняешь, приходишь, они говорят, оплатите все ваши предыдущие штрафы. А, да. я, а я точно помню, что я все штрафы оплачивал сразу же. Я прихожу, они мне говорят, а у вас страх штрафов, штрафов не оплачивают. В общем, тут схема была полностью все вырезана, все под корень, то есть автоматов не было. Тут полностью сейчас монтаж а, сделал со всеми грубыми автоматами, ну как все нужно, но тем не менее, есть момент, все вот именно от провода от квартиры, они прям под корень вырезаны и я еле как там смог нарастить провода, и я подам напряжение в квартиру, но все-таки э, я бы передал бы это либо они бы все-таки долбили этот щит, чтобы все это делалось все более капитально. То есть провода отходящие лучше бы э, там принялись, то есть как бы делалось это бы по капитально. То есть как-то так. Все, мы напряжение на квартиру подаем, свет есть. Ага. Вы подаете, а в квартире один есть, да, да, да. да. А, да, да. Конечно, а, да. Конечно, а, да. конечно. Конечно. Ага. А в общем, Дес, дес Оли, Дез, управляющая компания, которая, видимо, их отмечала, они как бы поймут, о чем идет речь, потому что тут прям все под корень вырезано. Ага, все, я поняла. Все, даже давай. Хотел бы поговорить уже с отключенной камерой? А, не вопрос. Поговорим потом. А -а -а. Сейчас у нас официальные мероприятия. Я занялся видеоблогерством вынужденно. После того, как ко мне и к моим соратникам начали применять физическую силу. Поэтому теперь везде все фиксирую на видео. Чтобы потом никто не говорил, что это я кого-то пнул, стукнул. Или еще что-нибудь, или То сматерился. Есть, скажем, потом обхаркал и Да, да он, да, он да. как ей заявляет, что она кого-то. Да, я обхаркал и облюбил, да, мастеров уже Так а кто первый так -то, торкнул? Это мастерица получается? А, да, а, да. Дима, а, Дима вот, сын вот. На Диму плюнул. Да, на Диму плюнула она. Mm -hmm. То есть был электрик, и вот вторая вот эта кто? Елена Станиславовна, что ли? Вот женщина. Ну, плюнула. я не знаю, это вполне адекватная реакция плюнуть в ответ. В сторону. Ну, в сторону я плюнула, ты а не... плюнула на сына. Ну, ну, она плюнула на сына, да. а, потом, а потом ты плюнула Да, стороны, да, да. Правильно? Да, да, да, конечно. Ну вот. То есть и мы с ребенком, получается, успели забежать. Можно ребенка? сказать, что это рефлекс? Ну, можно. У тебя защитная ну, реакция? Ну, конечно, когда тебя побили, то есть... Это... Ну, не знаю, это, это, это, это, ты вот женщина, а у мужчины бы совершенно другая бы реакция была. Ну, вот. Я бы не знаю, я бы, наверное, не сдержался, если бы с моим сыном так сделали. Побоимся, а я вот с другой не стороны не смотрю, будет. вот счастливые дети, а? У меня такого в детстве не было. Вот это детство, да? Какую страну мы построили? Дети только и делают, -то выходят к щитку и смотрят, когда же свет будет. Когда же покушать-то можно наконец-то? Да, неужели я же сейчас я буду готовить настоящую горячую еду? Ни на солнце, ни на батарее. Да, нет, нет. На батарее мы целом. Не собственным да. телом, теплом разогреваем. По да? соседям ходили, то есть. Давно теплые думи. Проверите три года. Говорять, плиту, говорят, свет, да, все, все проверять. Я советую тоже так такое. А, ну это она скажет, мне достаточно ее слова, к ней-то ездили. Все работает? Да. Отлично. Я удостоверение журналиста искал. Нашел. Иногда вот такое приходится показывать. Нужно. А, ты журналист? Да. <смех> честно, я честно на батюшку похожу. И что? <смех> на батюшку? На <смех> батюшку? <смех> <смех> <смех> Антон, скажи, вот смотри, моя работа, по сути, а, смысла не было компрометировать, так скажем, так как ну, я простой служащий делаю вообще работу, которую мне и так попросили сделать. И я в любом случае ее сделал бы, как бы хорошо. Я к чему? Я попросил, чтобы это, как бы, вот это видео, и я подожди. не понимаю, на чего оно... Я тебе хочу да. вопрос задать по этой теме. Тебя как, как вообще будет, Чтобы тебя не видно было? Или? Ну, меня... Меня ну тогда был придется полный... я полностью как бы, выдвигать из кадра. Потому что я обычно замазываю людей, если вы просто. То есть такой блур называется, размытие. То есть это видео будет вкладываться таким Конечно. Или это будет как бы как компромация какая-то. То есть по-любому будет вкладываться. Да. Тогда я прошу меня полностью замазать, и, как бы, ну, не будет. Да, точно, да, да, ну, да, я да, просто как за одежду хорошо выйдет. Все вырежу. А так, то есть, как бы, вся вот эта работа, она пускай будет на видео, так как здесь а -а -а. сделано все согласно там, технологическим условиям, то есть тут в этом плане как бы Но все. Работу трудно будет показать, я просто жду, пока ты уйдешь, чтобы заснять конкретно, потому что у тебя даже вот руки мелькают, уже видно, что, понимаешь? Мне это все придется вырезать. А вам не Каждую не часть твоей почему Все Это уже мой фактор. То есть, подождите, тишина. Народ! Идет репортаж. Мне, я, я потом ночами не сплю это все вырезаю. А, значит, вот здесь вот скрутка, да, не по правилам. По идее, вот здесь вот все надо выдалбливать и вот эту фигню переделывать, правильно? А почему выдалбливать? Тут разве нельзя дотянуться? Да как да, да, Вот короткий. Для... Это все для... коротко. Каратэш... Большая... Чтобы скучка была, да, вот он. По одному говорите народ. Вы что думаете, я это, маг и волшебник, два голоса расчленить на Антон, а, чтобы сделать это все а, более, более профессионально, то есть это скруточки, они вот такие вот, такие получаются, mm -hmm. скрута должна быть, ну, ну такой нормальный. То есть минимум 10 сантиметров, ну, да? Ну, не 10, конечно, 5. А, а, в смысле, вот эти коротыши, это вот, которые под это пробочкой. Получается под, это получается Вот этот сис, то есть профессионально называется сис, вот под ним под этим колпачком идет, получается, скрутка до провода. А, скрутка, и она, и она и слишком рук, короткая, да. да, да, вот да они короткие. И когда, и когда нагрузка, то есть, как бы, идет, ну, Но а на эти провода, да, да. ну, перегревается, и по итогу оно а, сгорает, да, наслаивается. Да. то есть, как бы, ну, а, ну вот. И вот, вот опять а вот это из-за чего произошло? Опять же, это взрыв был какой-то. Опять же, допустим, вот эти тоже скрутки, когда придет, Рэ уже, вот я не знаю, они должны будут по-любому вскрыть угу. Вот эту да, пломбу и уже кинуть полностью без скруток ну, с, да. целые провода, иначе, а, и, да. иначе, иначе вот этим. И они, и они потом уже, как бы, у них у Рэу есть возможность, то есть они, они опломбируют потом счетчик по-новому, то есть, как бы все, то есть соберут. Угу. И вот эти моменты сделал. То есть, ну, и в принципе, как бы. Сейчас оно будет работать и будет все в порядке, но тем не менее как бы, я бы обратил на это внимание. Добро. Потому что как бы, это они делали, и они к этому имеют отношение, и с их стороны будет как бы, правильно и красиво сделать это более, как бы, ну, лучше. Зачем, Джираков, уведомился второй раз, позвоните, у вас электроприборы какие-то работают или нет? Не-не, да? да? сейчас мы с тобой выйдем это, Все поговорим фон? еще без камеры. Ну я тебе вот его, а, второй да. видеозапись. Ой, это да, аудио. Ключи, закрывайте. Ага. Закрывайте на ключи. И нам принесите ключики, пожалуйста. Все, тебе значит, успехов. На еще. будущее. А зачем? На будущее, если приходит с какой-то бумажкой. Ну, говори, мне нужно подумать. Скажет, постижных, как говорится, решений не принимай, не в свою пользу. Больше не буду. Ну тысячу рублей я заплачу. Ну это не такая большая плата, по 500 рублей за каждого ребенка плюс Можно пойти на эти жертвы. Главное, что покушать можно. Вот оно, счастливое детство. Опа. Ну все, мы поехали. Ну все, давай на связи.